Хотя бы иногда надо собираться домашних рамок своего быта и выйти вот на такое поле, где Ой, красота необыкновенная цветут подсолнышки. Ой, я такая королева подсолнухов. Очень-очень мне здесь нравится. Посмотрите. Незамысловатый подсолнух красота, красота сегодняшнего дня меня просто удивляет. Август. Установилась неплохая такая тихая погода. Тепло, хорошо. Мы ездили к родным. Тут просто не, не утерпела, не утерпела <зайти>, зайти на это поле и показать. Ой, ну как же здорово среди подсолнуха, среди такой желтой, солнечной красоты постоять Подивиться тому, что мир-то прекрасен, <смех> жизнь-то замечательна. Ой, исключительно хорошо. На три недели я выпала из программы YouTube. Я отошла от вас, мои дорогие подписчики, только потому, что у меня приехала дочь, и мне, ну просто было, честное слово, некогда. Я была занята домашними делами. Быт заел меня, скажем так. Вот. Сегодня поехали мы к брату, мужа и решили заехать вот на это просто замечательное волшебное солнечное поле, поле подсолнухов. Я в восторге, потому как так давно уже. Ну, все в стенах своих своей деревни. А тут выехал на поле. Ветерок такой теплый, замечательный. И очень-очень красиво. Ну что ж, мои дорогие подписчики, я возвращаюсь. Все у меня замечательно и здорово. Вы были с любовью из моего домика в деревне.